Всем привет! Меня зовут Сопушка и с вами то самое шоу. Сегодня мы готовы вам представить самый наш долгоиграющий проект. Мы придумали его в начале создания шоу в 2014 году. И вот спустя три года мы готовы вам его представить. Кулинарное шоу от Чоу. Чоу в переводе с английского означает еда или перекус. И первое наше блюдо суфле из доктора Кто вместе с Кларой Освальд. И так как Клара совершенно непонятный и загадочный персонаж. Рецепт вам расскажем не мы из 2017 а мы из 2014. -го. Наслаждайтесь. Доктор, доктор, есть у вас две суфле. О, суфле, как здорово! <связь> Клара! Да, без... Он опять. Ну, ну что я вот так делаю? Все, все, я поняла, Клара, ты просто тупая. Не надо ставить в духовку. Сейчас я тебя всему научу. Правда? Да. Пойдем. Hello, sweetie! И с вами Лот Чал. И сегодня мы будем готовить трусыфле. Тру это что-то типа тру? Нет, это типа трусы. А, начнем. И сегодня нам понадобится молоко, сливки 10%, сгущенное молоко, желатин и сыр творожный сливочный. Еще для цвета мы покрошим цедру апельсина и для запаха ваниль. Для начала мы возьмем желатин, нам понадобится 15 грамм, у нас есть только 10, и мы высыпаем в миску. Также мы возьмем молоко и нальем 200 мл. У нас есть 500 Стакан, Стакана нам нужно. Окей, сейчас будет. Также нам понадобится полстакана молока. И красиво выливаем его. До набухания с мы его оставляем. Я не знаю, как это выглядит. <смех> это очень интересно смотреть. Слушай, а зачем мы все время оставляем бизинчик, когда включаем? По этикету мы должны поставить чашечку, чтобы было тихо. Mm -hmm. Да ну нафиг. Mm -hmm. чуть чаю? Да. И вот оно у нас уже до такого состояния дошло. И... Мы нальем 200 грамм сливок, у нас есть мерный стаканчик, да, который... Я уже поняла. Еще Сейчас. <с <Bootleg> Проблемы с мерным стаканчиком. А, и мы нальем в мерный стаканчик 200 миллилитров сливок и... Поехали, я забыла. глаз понятно <смех> <смех> да да все понятно смешайте довести <смех> смешайте довести к кипения а варить на слабом огне в течение одной минуты загусе э, э, по <смех> нам помешай пока Если это нужно остудить, нам нужно остудить это до комнатной температуры. Но поскольку это очень долго, мы просто поставим ее в холодильник. Это не комнатная температура. Нам нужно добавить э, 140 грамм творожного сыра. Вот у нас ровно 140. И вот да. Мы добавляем это. Да. А теперь мы взбиваем все это. Миксером. <свист> так. <свист> ой, ой, ой. это <свист> <свист> <свист> В нашем <свист> случае, да. в нашем случае очень важно, чтобы дно было прямым, потому что мы будем вырезать. <свист> да. О, мы заливаем это. А у нас чужие руки заливают. А? Рука. Ну, тут две. <социт> вот так мы ставим это в холодильник. почти <социт> получилось. Тихо. По три. По три, по четыре? <социт> по пять. А! <социт> Для того, чтобы наши трусы были оранжевыми, мы покрём цедру апельсина. Удобно. Это вкусно? Сами. Я не помню, что я имела. Я не помню. Надо много сахара. Махалай, махалай. Засахарись, давай. Ну, короче, вот. Спасибо, что научила готовить меня суфле. Всегда рада, обращайся. И время закускать в Инстаграм. Подписывайтесь и выкладывайте свое суфле с тегом вот. Чау, да? Гоу. Mm -hmm. Ешьте. <проб> Нет. Надо приколоть и рисовать. Mm -hmm. Мне нравится. Молодно. Ну, мне нравится цедра. Мы создали свой рецепт. По сути, рецепт был вообще другой. <свят> да. Mm -hmm. Мы, Мы просто взяли самое легкое цукле и добавили туда оранжевую. <свят> Больше не <свят> могу. Очень но очень сладкая. Вот больше одних трусов не влезает. Угу. Чао! Если вам понравился наш пилотный выпуск, и вы хотите, чтобы мы приготовили, например, сучуанский соус или что-нибудь еще, то ставьте свои лайки, подписывайтесь, если не подписаны, и оставляйте в комментариях свои идеи. До скорых встреч! Живите долго и процветайте!